Наша армия в эфире. Крым – российская территория. Да, так вышло. Нас прямо обвиняют в создании угрозы национальной безопасности Латвийской Республики. Мне бы хотелось сказать, что Латвия – российская территория. Кажется, дождь оказался большим европейцем, чем Латвийский совет по электронным СМИ. Это, очевидно, демонстрирует нашу имперскость. Для нас нет ничего важнее поддержки российских военных на фронте. Я бы хотел добавить, что все русские на одно лицо. Подобное случается на телевидении. Лично я и мои коллеги испытывают невероятную признательность аннексии Крыма.